Может на этот раз стоило оставить эту книгу дома? Мед. Дедушка, не бойся, я вернусь, обещаю. Я люблю малинку. Все верно, друзья. Это все часть нашего шоу. Все бегите! Эльфы главного острова. Я ико. Ты моя мама? Синтопия где? Токсон сбежал! Он силен так никогда! Наша миссия спасти Синтопию! Вместе! Собираем всех эльфов и единорогов! Слетаем! Все пристегнулись! Так, я надеюсь, вечеринки еще будут? Шторм! Нам нужна твоя помощь! Yeah. Великий штормовой единорог! Стой, ты можешь говорить? А то. Могу на драконьем, Бяр -бяр -кар. поросячьим, утином. Мой дом захвачен какой-то древней жабой, а судьба синтопии находится в его руках. Мы обречены. Сдавайтесь, эльфы! Пора оседлать рот. As much. Hey. That's it. Oh, great, I was made for this. <laughs> <laughs> hey,